Привет всем, меня зовут Ненат, я руководитель сервисного отдела компании iGo3D. Сегодня хочу представить вам два набора для 3D принтера Ultimaker 2 Plus и Ultimaker 3. В данные наборы входят аксессуары, которые обеспечивают большую стабильность и надежность 3D печати. Давайте откроем каждый набор и посмотрим, что внутри. Мы открыли первый набор для 3D-литра Ultimaker 2 Plus и посмотрим, что внутри. Есть две TFF-втулки, 2 сопла 0,4 мм диаметром. Это расходные материалы, так как они быстро износятся. Для того, чтобы обеспечить стабильный и длительный процесс 3D-печати, вы можете использовать эти аксессуары, чтобы быстро заменить уже вышедшие из строя и продолжить процесс печати беспрепятственно. Далее в комплекте входят адгезионные листы, их 25 штук. В комплекте они приклеиваются на печатающий стол для того, чтобы обеспечить хорошую адгезию и прилипание слоев. Особенно важно это при печати спецматериалов или инженерных материалов, которые обладают определенной характеристикой, как усадка, изгиб, деформация и тому подобное. Поэтому эти резионные они очень помогают. Последний аксессуар в нашем комплекте – это такая дверца, которая устанавливается спереди на самом принтере. То есть она вручную устанавливается, она обеспечивает стабильную печать, поддерживая температуру внутри камеры печати. То есть где-то в районе 45 градусов по Цельсию. Таким образом мы уменьшаем деламинацию и усадку э, спецматериалов, который печатаем в принтере. Таким образом мы обеспечиваем стабильную высококачественную печать, меньше брака с использованием только этой дверцы. Переходим к следующему набору для 3D-принтера Ultimaker 3. Откроем, посмотрим, что внутри. Внутри короткая инструкция располагается. Сверху сразу располагаются также адгезионные листы, 25 штук. Как и для первого набора, они приклеиваются на печатающем столу и обеспечивают хорошую адгезию для модели, которые мы печатаем далее у нас в отличие от предыдущего комплекта здесь располагается запасное стекло для печати Оно используется для чего то есть если вы уже сделали печать предыдущая чтобы вы не ждали пока стекло остинет вы это стекло вместе с моделью снимаете устанавливаете вот это дополнительное стекло и запускаете новую печать таким образом вы экономите время и последний аксессуар который у нас в этом наборе располагается это дверца как и ultimaker 2 плюс здесь она немного отличается то есть здесь нет фиксаторы а специальные скажем из э, пластикового сделаны выступы для того чтобы вы спереди на самом принтере установили также как и в 3d принтер Ultimaker 2 плюс луты 3 дверцы устанавливаются, чтобы вы могли поддерживать температуру внутри камеры печати стабильной, где-то в порядке 45 градусов по цельсию таким образом при печати сложных пластиков и материалов вы можете избежать деламинации деформации искривление модели а то есть получается равномерно детали будут печататься. Мы продемонстрировали вам два набора: один для 3D принтера Routemaker 2 плюс второй для 3D принтера Routemaker 3. Они особо полезны, если вам необходимо печатать инженерными материалами, которые требуют определенные условия для 3D печати. И здесь вы найдете все аксессуары, необходимые для соблюдения этих условий, для того чтобы вы получали стабильные, надежные и качественные печати. Если вас заинтересовали, данные наборы. Вы можете их приобрести в нашем интернет-магазине. Ссылку найдете в описании под видео. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк. А с вами был я, Ненат. Всем пока.